Здравствуй, мир! Очередные черные тесты в Элиппендорфе, категория High Performance. Это понятно, что это Fisher, понятно, что Curve и даже понятно, какая модель, но вы сейчас увидите в титрах. Поехали! А, ничего нового лыжи не показали для меня и они не меняются. И, в принципе, это не в стиле Фишера, что-то меняется очень быстро, они а очень долго. У такая инертная компания. Но это однозначно лыжи DTX. Они очень характерны в линейке курва. Вообще, в принципе, на мой взгляд, в курве есть пару всего моделей приличных. Это Sande Curve и там GT, который непонятно зачем сделал широкой талии, но это уже, собственно, к изобретателям, да. DTX он всегда был, остается. меня, знаете, меня поразил DTX тем, что своей стабильностью. Ну, в принципе, стабильный показатель класса, да. То есть вот лыжи классные, потому что они очень стабильны в плане с, вот, предсказуемости. Да? В принципе, лыжи, на самом деле, ну, как-то поначалу я так к ним относился так. Сейчас я уже отношусь к ним совершенно спокойно, нормально. И я считаю, что они где-то, наверное, очень даже приличные лыжи. Надо просто понимать их правильно. Они немножко кривоваты. То есть они, у них сбалансированный нос и середина. Нос достаточно мягкий для легкого входа в поворот. Потому что, ну, надо понимать, люксовые серии, они по большому счету сделаны для людей с деньгами, которые, как бы, я заплатил за лыжи, за катание не заплатил, но хочу кататься, да, ну пожалуйста, вообще мягкий носок, вваливай в поворот, дальше серединку подхватывай, а дальше сделан жесткий задник, который, в принципе, потому что в принципе в конце дуги вот этот человек как бы он должен немножко сикнуть, ну, вот, он должен задником так чек сделать, так чек и законтролировать. о, бах, все Полетел снежок, он дал контроль скорости, он ушел в новую дугу, ну и дальше все по кругу, да. мягкий задник, цепка цепкая серединка, там, там, проехался, потом сикнул, дал в задник. Вот все, вот, вот по этому сценарию работало шикарно по полной программе. На носке валим, все хорошо, на серединке валим, все хорошо, часто меняем повороты, не доводя до задней стойки, до закрытия фазы, все хорошо. Начинаем переходить в какой-то затяжной скользящий поворот, в котором в том числе участвует и задник, начинается сразу как бы DTX. Ты сразу понимаешь DTX, потому что у тебя такой д д д д То есть у тебя реально пломбы из зубов начинают как бы проситься наружу и говорить: ребята, то, давайте на носках поедем, де де де вот, задник бьет реально в ноги, бьет реально в ноги. Он пережёстченный, он реально упирается, он реально проскальзывает такими вот скачками, как стиральная доска. Это неприятно, это неэффективно, это неинтересно. Можно ли это победить? Да, безусловно, можно это победить. Надо кататься просто тупо на носках на, и на серединке. Все. В принципе, по большому счету, вот в этом и заключается такая некая классика-стайл. Классика-стайл. Вот, когда вы просто едете в загрузки на носах, согнутыми ногами, четко загибая языки ботинок, все как учили там, великие мастера Годиля, и задник у вас постоянно, собственно, разгружен, и вы его там до толчка, до заклинивания зажимаете в конце, и не продолжаете проскальзывать входите в новый поворот, и часто меняя поворот. Все. Вот это, в общем, опять в очередной лыжи ничего нового не показала. Она говорит, да, ребят, можно карвинг, но только на носах. Можно кататься только на носах. Годин стайл. Все, больше ничего я про них сказать не могу. Можно долго жевать эту тему. И поэтому я пойду за следующими, чтобы не пропустить. Подписывайтесь, ставьте лайки. Встретимся. Пока.